Шанс, твоя судьба, Твой шанс и ты Только с подиума недели моды Стет продолжаем танцевать под песню, которая так и называется «Танцуй, Виолика». Встречаем! Я I'm not a saint. И шоу. Спасибо, Виолика, и замечательные танцовые. Аплодисменты, друзья!